представляем новый станок plaza 3 прямо на презентации очень красивый функциональный станок В первую очередь хочу вам презентовать двойной кожух посмотрите насколько незначительное пространство от стены он занимает всего лишь пропадает буквально 10 сантиметров благодаря двойному кожуху при этом здесь у вас Весь доступ. Также следует отметить, что в данном станке, как и во всех продуктах компании Storm, вал вместе с соприкосновением с конусом шлифован с точностью до двух сотых долей миллиметра. Возьмем колесо литое, в котором обязательно нужно ставить конус изнутри. Вешаем его на вал. Просто одеваем быстросъемную гайку, нажимаем два раза на педаль, станок автоматически прикручивает наше колесо. Дальше нам остается всего лишь затянуть для того, чтобы выбрать момент затяжки это довольно большое тяжелое колесо поэтому пришлось тянуть немного сильнее времени сэкономили массу итак повесили колесо теперь нам необходимо ввести его параметры но данный станок новый поэтому он просит нас зарегистрировать его все просто заходите на stormbalance.com регистрируйтесь либо прямо на сайте получаете код регистрации либо он приходит к вам на ваш мобильный телефон в виде смс вводите код Нажимаете Enter, станок зарегистрирован. Все очень просто. Итак, вводим параметры данного колеса. Данное колесо кривое, специально, чтобы показать вам следующую функцию диагностики кривизны диска. Но мы хотим его для начала отбалансировать. Выбираем первый набивной, второй самоклеющийся. Станок выбрал автоматически нам режим и показал параметры. Опускаем кожу, срабатывает концевик автоматический старт. Если бы это была версия Plaza 3S, то мы могли бы считывать автоматически еще и ширину, если используем два набивных груза ультразвуковым датчиком. Именно в этом станке ультразвукового датчика нет, поэтому нам приходится в случае балансирования штампованных колес вводить ширину руками, померив ее крон-циркулем, или посмотрев на непосредственно самом диске. Итак, станок отбалансировал, проверил дисбаланс и показал с левой стороны набить 25 грамм. После того, как мы набили слева 25 грамм, нам достаточно нажать на педаль один раз, станок автоматически развернет и установит точно в нужное место с правой стороны и покажет, что здесь нужно приклеить 10 грамм. Более того, на самом колесе вы видите отметку лазером, куда ставить по правой плоскости. Также данный станок имеет возможность включить подсветку, если вы включите ее в настройках, обратите внимание. Подсвечивает внутреннюю плоскость колеса и показывает вам, куда клеить и что вообще внутри происходит гораздо удобнее. Если вы хотите установить, допустим, два самоклеющихся груза и сделать эту установку линейкой, секунду, в режиме юзер вы выбираете всегда за крайну, потом вы выбираете самоклеющийся первый, самоклеющийся второй обратите внимание на экран станок выбрал два самоклеящихся груза всю информацию он считал запускаем процесс балансирования считываем дисбаланс за считанные секунды обратите внимание очень быстро такое большое колесо знает столько, знает сколько грамм нам необходимо приклеить теперь мы нажимаем кнопочку 4, если хотим установить грузик при помощи устройства в линейке. Просто нажимаем на четверку, станок разворачивает колесо под 12 часов. И обратите внимание, как только я, допустим, я положу сюда 40 грамм, естественно, когда буду клеить, как только я начну выдвижение линейкой, колесо довернется для, для, для компенсирования угла. Теперь посмотрите на экран. Я веду дальше. До тех пор, пока в зеленом месте я не поймал место, не приклеил грузик при помощи механического устройства и не убрал линейку, колесо было неподвижно. Как только я приклеил левую сторону, колесо автоматически довернулось до правой плоскости. Теперь повторно. Сюда кладем уже 15 грамм, естественно, потому что он нам показывает 15. Выдвигаем линейку, обратите внимание, опять произошла компенсация. Теперь смотрим на экран. Тащим, тащим, тащим до непосредственно места, куда нужно приклеить. Приклеиваем в этом месте грузик, убираем линейку, колесо отбалансировано. В этом станке присутствует программа оптимизации. Она применяется для определения самого тяжелого места шины и самого легкого места диска с установленным ниппелем и датчиком давления. При соединении этих двух точек расположение шины на диске считается оптимальным, что помогает экономить груза и минимизировать вибрации от физической кривизны шины. Этот станок имеет режим сплит. Вы можете разделить груза так, чтобы их было не видно. То есть, допустим, в данном случае мы видим грузик, он спрятан за спицей, и, э, вот этот грузик видно, если мы захотим его спрятать, мы просто говорим станку, что здесь и здесь есть возможность установки, и этот грузик разделится и покажет нам, сколько ставить здесь, сколько ставить здесь. Таким образом, визуально это будет э, выглядеть гораздо лучше. Также в данном станке присутствует возможность установки адгезивного груза под 6 часов. В этом станке есть функция диагностики кривизны диска. Мы берем специальный адаптер, который идет в комплекте, устанавливаем его в линейку. В данном случае большое кривое колесо, не очень удобно с ним работать, но весьма наглядно для того, чтобы вам продемонстрировать. Посмотрите, что я хочу продиагностировать. Левую плоскость, она чаще всего подвержена деформации. Я просто упираю в, наш, в нашу закраину данный ролик и нажимаю два раза на педаль. Пошла, пошел процесс диагностики диска. Посмотрите, какой он кривой. Соответственно, в данном случае полный разбег. Если честно, это колесо мы специально уронили, чтобы оно стало прям сильно кривым. У него есть 5, 4 вернее, точки кривизны. Давайте попробуем измерить ту, то место, которое проще править, потому что такое колесо лучше выбросить на помойку. Если бы в вашем случае колесо было, допустим, искривлено в одном месте, то есть по колесу был совершен один удар или наезд на какое-то препятствие, допустим, мы видим, что деформация где-то в этом месте находится. Нажимаем на педаль два раза, начинаем диагностику. После того, как продиагностировали, видим на экране э, моменты места, именно проблемные. Мы можем плюсом и минусом корректировать погрешность. Допустим, мы э, загрубили, так как это реально кривое колесо, погрешность до трех миллиметров, и у нас осталась одна реально проблемная зона. Э, это вмятина посередине. Зеленый зон, зеленым Лучом отмечено ее максимальное значение, 5 миллиметров вот в этой точке. Красным отмечается текущее положение лазера на нашем диске. Синим максимальный выгиб. Так вот, если мы хотим, допустим, найти вмятину, и ее устранить, мы нажимаем на педаль один раз, станок разворачивает нам колесо и ставит его в положение, где начало нашей вмятины. Здесь это место отмечаем маркером. Нажимаем еще раз. Станок автоматически разворачивает нам э, в положение, где заканчивается вмятина. Мы опять отмечаем его маркером. И между этими двумя положениями мы видим на экране вмятина 5 мм. Мы здесь просто пишем между ними э, минус 5 Этого достаточно для того, чтобы отдать это, этот диск на дископрав и продолжить... Исправление. Либо показать нашему розничному покупателю, что на экране красными буквами написано «Выбранная плоскость диска имеет существенное искривление используйте дископрав» для того, чтобы увеличить средний чек и дополнительно заработать. Как минимум, если мы не заработаем на его ремонте, мы можем продать новый диск клиенту, либо клиент будет хотя бы проинформирован о том, что на данном диске ездить небезопасно. Есть возможность включения-выключения э подсветки внутренней плоскости для того чтобы было удобнее работать с ней есть возможность запуска э, диагностики визуальной просто для того чтобы не портить статистику э, наш станок запускает визуальную диагностику чтобы мы смотрели как бежит резина с диском визуально в целом посмотрите какой кривой диск естественно на нем ездить нельзя также мы имеем э, возможность персонализации под каждого непосредственно нашего оператора мы можем выбрать свой аккаунт, свой, так скажем, личный кабинет. Выбираем оператор 1 или оператор 2, он подгружает все настройки станка, их огромное множество, на самом деле несколько страниц. По какой плоскости подводить сначала, Какой иметь? какую настройку по точности, какая будет установлена картинка на рабочем столе. Все привычки ваших специалистов могут быть настроены на данном оборудовании и сохранены под разных. То есть, если, допустим, один специалист работал на э, итальянском оборудовании, а другой на немецком, а третий на китайском, они могут создать каждый, причем изменить поименно или по пофамильно себе свои аккаунты и работать в них с определенными настройками. После этого вы, как руководитель вашего проекта, можете открыть полную статистику, Работы данного станка и посмотреть пофамильно, кто сколько колес реально отбалансировал, кто сколько совершил попыток отбалансирования, кто сколько потратил набивных грузов в граммах, кто сколько потратил самоклейки По нашему опыту, либо идет дополнительный расход таких грузов, либо он может просто вороваться, соответственно, вы можете это полностью контролировать дополнительными функциями в данном оборудовании являются моторежим во всех наших станках начиная с plaza 3 вы можете просто нажав кнопку 2 перейти в моторежим и соответственно установить сюда мотоадаптеры наш станок позволяет это делать если вы будете покупать мотоадаптер у нас для того, чтобы устанавливать и балансировать мотоциклетные колеса, мы подарим вам насадку на линейку дистанции, для того, чтобы вы могли автоматически считывать параметры мотоколеса, а не вводить их вручную. Более подробно соответственно вы прочтете в инструкции. Вообще в этом станке есть точный сидящий привод, который позволяет очень быстро работать. Посмотрите, как быстро отбалансировалось это огромное колесо. Как видите, вы можете посмотреть, скорее всего, это заняло менее 10 секунд. Я считаю, что данное оборудование является самым Качественном своем сегменте вы получаете 24 месяца гарантии на все узлы, и агрегаты, в том числе на гайку и вал, и имеете топовый уровень функционала.